Если мы выполняем вычисления с помощью ручки и бумаги, нам часто необходимо сохранять промежуточные результаты. И мы можем сделать это, скажем, на клочке бумаги. В этом случае бумага выступает в роли внешней памяти. Память, вне зависимости от формы, занимает физическое пространство. Компьютеры содержат память, мы можем думать о ней как о клочке бумаги для компьютера. И когда вы создаете в вашей программе массив для хранения значений, вам нужна память. И на самом низком уровне компьютеры считывают и хранят все инструкции в виде последовательности чисел. Но как хранить числа в машине? Изначально это была очень непростая задача. Особенно, если вам нужны компьютеры, сохраняющие содержимое памяти после отключения питания, с так называемой долговременной памятью. Простейшее для обнаружения машины различие – это наличие или отсутствие чего-либо. Именно так работали старые перфокарты. Сверху записывались некоторые данные, а вертикальные столбцы содержали ряд отверстий, которыми представлялся каждый символ. Таким образом, у компьютера есть два пальца, основание два. Так же, как и у выключателя, позиция вкл для единицы и выкл для нуля. Это наименьшее количество информации, отдельное различие, которое называют бит. Биты очень эффективны для хранения информации, потому что количество их уникальных состояний растет экспоненциально, когда их собирают вместе. Вспомним, что один выключатель это один бит, и он может сохранить одно из двух состояний, но два выключателя могут сохранить уже одно из четырех уникальных состояний. А восемь выключателей, или 8 бит, могут сохранить одно из 256 состояний. Хотя пространство измеряется в битах, физический размер бита зависит от вашего метода хранения. Так каким же образом компьютеры хранят внутри себя нули и единицы? Современные системы обработки данных, вроде этих, используют тысячи магнитных сердечников. Что такое магнитные сердечники? Это крошечные колечки из никелевосплавы или, или других магнитных материалов. Они заменили вакуумные трубки и используются для выполнения многих важных функций в системах обработки данных. И это позволяет компьютерам хранить биты как направление намагниченности по часовой стрелке или против. Каждый сердечник может быть намагничен двумя различными способами в зависимости от направления подаваемого тока. Бит можно представить любым устройством с двумя стабильными состояниями, и магнитный сердечник таким является. Позднее на замену пришли тонкие диски из магнитной пленки, на которых каждый бит можно представить в виде магнитной ячейки, хранящей либо единицу, либо ноль. Ну, короче говоря, размер бита стремительно уменьшался со времен перфокат. Жесткий диск современного компьютера содержит миллиарды маленьких магнитных ячеек. Интересно, насколько маленькими могут быть эти ячейки? Текущие исследования IBM переносят их на атомный уровень. Они показали, как 12 атомов железа могут вместе создавать стабильную магнитную единицу, которая может хранить один или ноль в зависимости от направленности. Это приближает нас к теоретическому пределу, когда один бит будет храниться в одном атоме. Интересно, что IBM рассчитывает в будущем иметь возможность поместить один квадриллион бит информации в устройство с атомным хранилищем размером с аудиоплеер. Назовем это супернакопителем, который даже еще не существует, но для гипотетического примера. Небольшой ручной супернакопитель, использующий атомное хранилище, может хранить 1000 терабит, то есть одну тысячу триллионов выключателей. Или, простыми словами, 125 терабайт в вашей ладони. Или вот пример, который всем понятен. 125 терабайт это как 1250-километровая книжная полка, помещенная на ладони. Вот так выглядит предполагаемое будущее компьютерной памяти. Или же мы когда-нибудь сможем хранить бит на чем-нибудь меньшем атома?